Дорогие друзья, у меня очень необычный выпуск к шеф-поварам, да и, в общем, на российском рынке к блогерам. Не приходят такие крутые гости, как, как Андре. Андрей это шеф, он из Голландии, и из Амстердама. И он очень крутой шеф в Амстердаме, очень известный, замечательный не только в Амстердаме, но и во всем мире. Во-первых, у него в своем ресторане одна звезда – Мишлен. Ну, так просто. Амстер Мишлен little bit flower on the door it's on, it's on here. а здесь смотрите видите даже есть татуировка на руке которая обозначает что вот эта звезда when you get one star michelin you make tattoo. No later later, later. later. немножко later. позже сделал yeah. тату после того как получил звезду Мишлен. а еще он выиграл ну то есть вот есть фестивали которые идут по всему миру называется эта концепция taste of в Москве идет Taste of Moscow, Taste of Dubai, Taste of Madrid, Taste of London, Taste of Amsterdam. И, значит, кто выигрывает, например, в каждом городе победитель фестиваля назначается, потом эти все победители съезжаются в одно место в мире, где, соответственно, бьются за звание лучшего среди Taste of World. Так вот, значит, Андрея, он Taste of World, the best chef, 2016 год. И он нам расскажет, короче, сегодня, как в мишленских ресторанах готовят, потому что, как он мне объяснил, it's very simple dish. Yes. это очень простое блюдо, Но потому что в ресторанах, наверное, только в России готовят мега сложные блюда, а во всем мире готовят очень простые, very, very simple. Это блюдо мы готовим в нашем ресторане. А сейчас мы его приготовим так, как вы сможете сделать его у себя дома. Сначала берем кляр. Он называется темпура. Вы знаете, что темпура применяется для жарки во фритюре. Но можно также сделать из нее хрустящие чипсы в духовке. Вы можете купить в магазине муку для темпура. Обычно кляр стараются сделать пожиже добавляя побольше воды, но сейчас нам нужно наоборот сделать его гуще. Затем мы берем семена фенхеля и измельчаем их в порошок. Эти семена я привез из Голландии, из нашего сада, но вы можете купить их в магазине. Я думаю, в России это не проблема. Теперь что мы делаем? Вы можете пофантазировать. Например, нарисовать маленькие деревья. Очень просто. Затем добавляем немного соли и перца, 180 градусов. 180 градусов? Да. Это ужасный 5 минут. 5 минут? Какие-то, я не знаю, вкусы, вкусы? Голландия известна тем, что у нас можно найти блюдо любой кухни мира. Но мы всегда говорим, что если вы хотите глобализироваться, вам нужно думать локально. Поэтому мы используем местные голландский ингредиент, Но в то же время мы путешествуем по всему миру в поисках вдохновения. Например, я еду в Москву и пробую здесь что-то восхитительное. Это остается в памяти. И потом находит отражение в моих блюдах. Блюда могут быть азиатскими, южноамериканскими, южноевропейскими или классическими голландскими. Но главное это качество продуктов, это основа. Поэтому у нас имеется свой сад, где мы выращиваем цветы, овощи, травы. Мы даже делаем свой мед. Мы работаем с лучшими местными фермерами, живущими в пределах 20-50 километров от нашего ресторана. Рыбу мы берем только из Северного моря. Поэтому обычно мы готовим из морского гребешка, а не из лосося, так как он в Северном море не водится. Но лосось широко распространен в России. Я думаю, это блюдо будет несложно приготовить. Наш ресторан находится в 15 километрах от Амстердама. Он расположен в старом ферменском доме, 1873 года постройки. Мы полностью его обновили. В ресторане 80 посадок. Мы открылись в 2009 году, а в 2010 уже получили звезду Мишлен. Next year, ten, next year? Uh -huh. Наш ресторан очень современный. Люди моего поколения хотят пойти куда-то вечером, потратить деньги. Но они не хотят видеть таких, знаете, классических официантов с полотенцами. Они хотят чувствовать себя свободнее и современнее. Modern. Это касается и того, как мы готовим. Сегодня люди стали больше путешествовать, видеть больше. Инстаграм, Фейсбук. Мы получаем очень много информации. И мы стараемся отразить это в наших блюдах. Но при этом не забываем про нашу индивидуальность. Мы всегда открыты новым вдохновением. Например, как эта поездка в Москву. На фестиваль съехались повара со всего мира. Они все разные но их объединяет общая страсть. Интересно наблюдать, как они готовят из ваших продуктов. И можно потом применить этот багаж идей дома. Вернуться полным вдохновения и желания сделать что-нибудь необычное. Итак, что мы делаем? Мы берем цветы бузины. Это типичное растение для Голландии. Она растет и у нас возле ресторана. В мае она цветет, и цветы обладают удивительным ароматом. Мы делаем из этих цветов уксус и сироп. Из них можно сделать что угодно. А, сегодня у нас здесь сироп из этих цветов с примесью агар-агара. Он придает ему концентрацию желе. И вот в мае все наши 12 поваров выходят из кухни и начинают срезать цветочки. При этом мы покрываемся пыльцой с ног до головы. А в сентябре появляются ягоды. Они тоже великолепны, немного кисловаты. Из них получается отличное мороженое или суфли для десерта. Выдержки из цветов и ягоды позволяют добиться вкусового баланса. Это очень важно для меня. Сбалансированный, мощный. Многоуровневый вкус делает еду интереснее. Да, вот они заморачиваются, короче, с этими цветами бузины, с цветами бузины, с плодами бузины. Потому что, кто живет в южных регионах, знает, что бузина очень такой вкус имеет, очень интересный. макси level taste. Да. В общем, сейчас мы попробуем приготовить классический тартар из сырого лосося. Если нет сырого, можете использовать копченого. Очень важен процесс комбинирования вкусов. Тут очень важен процесс комбинирования вкусов. Итак, мы срезаем кожу вместе с жиром. Ну, вот все иностранцы, короче, вырезают жир, вот этот вот рыбий жир, который очень полезный. Но если вы оставляете его, то срок хранения рыбы уменьшается, то есть он окисляется быстрее. Поэтому там в Финляндии, например, в финской кухне, он весь тоже убирается, чтобы не окислялся. И надрезаем рыбу тонкими полосками. Ленточки разрезаем. И вот все тролли, которые, короче, пишут, что типа сырое-сырое, и которые, даже люди, которые, э, в общем, ничего не понимают в еде, все равно любят потроллить. В общем, можете взять, он говорит, э, из любой рыбы, можете взять копченый лосось, уже соленый, и делать это из соленого лосося. Проблем никаких нет. Uh -huh. I think it's enough. Yeah. It's, ready. It's, ready. it's ready? Очень аккуратно. Ну, получается, из, темпур, из темпурного теста вот такие вот чипсики, да. <laughs> И нарезаем рыбу тонкими because полосками, it's... а затем because кубиками. Fine, Но you не слишком мелко. So How many times you come to Я в Москве второй раз в жизни. Москва And всегда восторгает меня. У себя here's в Амстердаме мы делаем страшные вещи. Это безумный город. В really Москве like мне the очень the нравится архитектура, люди. А mm -hmm. like, so... so... like a coffee shop. Я тоже. Еще нравится, что кругом чисто. Мокли Москва? No. No, Moscow is very clean. If, if we have a new building in, in, our, in our neighborhood, there are always already people putting graffiti, uh, stuff like that. Затем мы помещаем кубики в миску, солим, перчим, немножко семян пудры и фенхеля, да, и немного растительного масла. Ну, то есть горько говорит, не надо масла, нужно обязательно для рыбы использовать такое масло, которое of of А также цедру лимона и лайма. В общем, цедру того всего добавляем. And then yeah. a bit of juice. Затем much, немного сока of the acidity, совсем чуть-чуть. You can cook the fish, Несколько капель достаточно будет, иначе если будет много лимонного сока, тогда, или лайма сока, кислоты, тогда рыба будет вариться, потеряет. И флотов sour, fish will white, white color. как севичи, да. Перемешиваем и yes. so, so, оставляем the на некоторое время. Теперь so, берем фенхель. Фенкл, Фенкл. Фенхель, like Russian, the same. Я yeah, знаю. Но прежде чем нарезать, нужно убрать волокна. О oh А вот так вот чистят, да? This. Вот эти волоски надо очищать, ну как бы в, в нормальном состоянии. То есть я понимаю, что у него там в ресторане, наверное, повара вообще с ума сходят. Типа, блядь, шеф опять заставляет чистить фенхель. Это же вообще жесть какая. Если Все, резать очень мелко, взять, то сирий, можно сирий, волокна сирий, оставить. То... Фенхель – это сладкий укроп, его очень называют sweet deal. Да, yeah? или yes, English. Yes. Uh, как сладкий укроп, и uh, он имеет очень пряный такой аромат. Я, например, его не очень люблю, потому что, знаете, вот э, аромат аниса, да, вот с чем-то схож. Чем-то схож. Он такой прям по вкусу сладкий, приторный. Но при всем при этом, я, например, если использую где-то в ресторанах его, то я его вымачиваю в, в воде с лимоном, и он теряет вот этот приторный свой аромат. Не знаю, что он сейчас будет делать, но, скорее всего, будет тоже с уксусом. Потому что фенхель и все вот анисовые, когда вы используете в блюдо, лучше всего добавлять какую-то кислоту, тогда он будет, ну, какой-то съедобный. То, что осталось, не выбрасываем. Пропускаем через соковую и добавляем натуральный загуститель растительного происхождения. Получается очень полезная вещь. Это natural binder. So we don't use это, в общем, желирующее вещество, которое, они говорят, ну, типа, похоже на ксантан, но так как они в, в Голландии не очень любят использовать э, всякие наименования, где есть ешки, ну, типа, е такое, е и кое. Поэтому они берут какие-то семена. И вот делают из него вот это желирующее вещество и желируют сок фенхеля, чтобы оно было такое, знаете, тягучее. Шнек, джуз, мы его себе в саду, мы не срезаем полностью растение the, фенхеля, the, the а позволяем ему вырасти и зацвести. Very big. Uh -huh. А потом and используем эти цветы. Все, все используют и листья, и вот это вот. Ну он, он действительно как укроп похож на укроп, Вырастет большой, используют э, цветы, листья, все что есть. Короче, все используют. Даже вот выжимают сок, который, который с помощью которого можно мариновать. You can use for marinated for meat or chicken, no? Mm, Нет, can... for vegetables. А, ah, для But also, рыбы. Uh, is Можно замариновать вкус. фенхель в этом соке, чтобы no, усилить вкус. Here, mm -hmm. and... Можно мариновать прям сам фенхель в... Вы маринадите фенхель What фенхель do is вы you, you, the flavors. The flavors, yeah. you have fennel. И что ты с более вкусом, что И это делает потому что продукты уже с вкусом. Это как умами, говорит, надо играть со вкусом, потому что как, ну, они пытаются достичь вот такого вот вкуса умами, то есть усиленного вкуса. Ну, ну, честно признаться, там я, например, фенхель отношу к тому ряду овощей, которые я, наоборот, стараюсь забить вкус. А вот в Европе принято, например, подчеркнуть его. Он говорит, если его взять и замариновать вместе с соком, блять, <laughs> если замариновать его с соком, то он получается гораздо ярче и вкуснее. Ну и вот тот вкус у мамы, к которому стремятся все повара, как раз можно этим и достичь. We're а like uh, еще я привез маринованный фенхель. Маринад самый we простой. We a, a this one white wine, sugar, and, Белое uh, вино. Уксус. So состоит из 100 граммов белого вина, 100 граммов сахара и 100 граммов уксуса. Вина? 100 граммов. Это вакуум? Вакуум. Вакуум. Маринуется в течение одной ночи в вакуумной упаковке. Ночью? Ну вот у нас так, ну как бы замаринуешь фенхель, ну и так, половина не оценят. У нас, конечно, хоть и ферментация распространена, то есть в, в роли капусты, помидоров в южных регионах, сливы квасят, репу, э, репу у нас квасят. Но при всем этом очень необычная, да, и фенит. И очень хорошо с этим, если у вас перно. перно? Это же слово, вы используете? Перно это алкогольный напиток со вкусом аниса, это анисовая водка. Это френч. Yes, but it also has that uh, anise flavor. Anise flavor, да. Yes. And what we normally do is we. Обычно мы поливаем анисовой водкой, поджигаем и оно свечивает. I have, I know, I think anise. I don't have anise, but I have one Greek uh, alcohol. Yes? Interesting. I will okay. try. It's Abkhazia. Abkhazian. This is local. Local. That's nice, не we use it. Uh, so, you know, Sochi. Sochi yeah, yeah. Where we use this. It's grape, uh, like Grappa. Yeah, that's good. Which one? This one, this? This one, this because one. you can tell nice story, about the... it's uh -huh. Russian. I like that. Короче, самогон из э, э, этот самогон из Абхазии, мне его привезли. Он делается из винограда Изабелла. Вот. Обжариваем yeah, до изменения цвета. Даем немножко цвета и ну вот таких прижарочек. Very often I use this one for make <laughs> yeah, no so a color. Uh, соль перец обязательно. Я, бы, конечно, чесночку бросил бы. Maybe maybe some garlic, но? No? Uh, it could, you could do, but uh, in this dish you don't need it. Да, yeah, он think. говорит. Он говорит, ты. Eh? <laughs> <laughs> да, чего хочешь, добавляй. Но мне говорит не надо. Но ну будет сразу видно, не наш чувак, но ну, тут как бы понятно, что без In чеснока. Да, да, да, да. Very, very popular yeah. taste garlic. Whoa! No, no, no, normal, no, no problem. So this is good for the a... oh, anise and grape together, very nice. Затем немного петрушки или страгона. Parsley, petrushечки немножко. Just parsley or coriander? Parsley. Me. just parsley. Or maybe dragon, estragon, if you have. If you don't have, you do little parsley. You mm -hmm. can also, of course, add. Uh, он говорит, можно эстрагон добавлять. Блин, ну понятно, эстрагон тоже имеет э, вот как раз вот. Эстрагон it, has flavor like anis. Yes, it's all it's... family. А, это ну, все семейное, говорит. Все должно жениться здесь. The, the will turn brown you don't want Не нужно до коричневого цвета, но вот как бы чуть-чуть свет -чуть дали. Он сам поменялся и. Чуть-чуть лимона, да, все вот, все простыми какими-то вещами. Немножко сока лайма. А вы не смотрите, что там ролик у нас длинный, просто это же все очень просто делается. Мы объясняем о том, как, что думает Андрей о идее, о, о блюдах, о том, как все это совмещается, и, ну, это интересное очень видение. Всегда интересно, когда шеф о, м -м, like да, Давай, Вот, о чем я говорил Запах фенхеля пропал Я думал, что он его хочет подчеркнуть А здесь он вообще пропал полностью С лимоном фенхель очень лимоном фенхель very nice Very nice merit so can, uh, Теперь можно выкладывать play. на тарелку yeah. Dinner? A very healthy dish. Это блюдо подходит для поздней трапезы, оно очень легкое, в отличие от мяса и картофеля, mm -hmm. и помогает сбросить весь. Если, говорит, на ночь вы едите, это очень блюдо подходит для ужина, потому что мясо и картошка не очень хорошо для здоровья на ночь, ну это не про русских, конечно, людей, то вот это блюдо будет совершенно подходящим. О, это, кстати, новая тарелочка от моей жены. It's new one. So I, read... I don't, I didn't use it this uh, this plate. I <laughs> <laughs> read uh, your wife makes this plate, so I think it's amazing. It's a big hobby of me in the restaurant. On Nice plates, so. You making your your yourself? In our restaurant, we even design plate plate plate plate plate the plates ourselves. Because, because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Вот очень симпатичное колечко. Оно маленькое, это кольцо у нас. Да, это жареный, да? В центр мы кладем обжаренный фенхель. Кстати, никогда не тушите овощи слишком долго. От этого теряется вкус. Да, не жарьте, и не готовьте овощи долго, потому что вы теряете очень много вкуса. Быстренько обжарили, все, добавили, фламбировали травки муравки ну травки муравки понятно голландская тема как бы здесь как бы как ни крути что the, не говори это маринованный маринейтед сверху box. кладем маринованный фенфель nice uh -huh. ну то есть не прижимаете он должен быть как как air, да yes. so желе вот от этих вот от бузины которое он äh, сделал some и припер с собой thing, из голландии очень просто. And we have here the Редисочку. Затем берем okay. тонко нарезанную редиску. Ну And... вот так немножко, да? Очень тонко нужно резать и вот желательно. I like this uh, yeah, we... middle middle part. Me too. It's the nice one. И редиску so, мы тоже are... выращиваем. И you используем не только корни, но и побеги. So you, you sprout, uh -huh. Это и так понятно. То есть люди, кто ухаживает за собой следят за своим питанием, конечно же, используют очень много ростков э, в создании блюд. Ну, когда-нибудь наш канал разойдется, и мы начнем использовать... Some, uh, uh -huh. В Голландии so есть фирмы, которые специализируются на выращивании микротрав small herbs, like Также мы кладем English? такое растение, не знаю, как она, как на английском, у нее довольно острый вкус. It's sour? No, it's not sour, it's spicy. Ah, Остренький, как горчица. Это Leaves, they make a, устричные they say листья. Когда ah. yeah. ah, Как же это называется? Огуречная трава. У нее есть название какое-то. Максим Рыбаков выращивает ее у себя в Суздале, но только он большую растет. I forget like in Russian, It goes very well with. Это um, это ростки базилика, значит вот эта вот манжетка ее, она растет дикая, в, диком, в дикой природе, она как манжетка, вот очень похожа. А, а в культивируемом ноготки, блять, забыл, ну типа ноготков, такие желтые цветы у нее. И мелкие листочки фенхеля, а также базилик. Да, листочки от фенхеля нужно оторвать, ну нежные, да, которые, потому что там вот этот стебелек, он очень жесткий. И его, конечно, не стоит использовать, но вот, чем отличается. Uh, for uh, your star Michelin, yes. they give it for what? For for service all together, for mix, eat. They say, they say eat. lachette, lachette, lachette. It means in French the plate, the plate, the plate. За что мы получили звезду Michelin? Честно, я не знаю. Если бы знал бы, имел бы их много. Понятно, она говорит, да фиг его знает. Если бы я знал, за что дают звезды, я бы уже имел их на сотню. Да. Но я вот что скажу. Очень важно заниматься тем, что тебе нравится. Я начал работать поваром, когда мне было 16. С самого начала это были только мишленовские рестораны. Работать в таких заведениях – это образ жизни. Тебе самому должно нравиться то, что ты готовишь. Если это не так, ты быстро окажешься на улице. It says make it nice for the guys who are standing in the kitchen. Make it nice. If you don't make it nice, don't serve it. If you serve it, you're fucked. I throw you out. <laughs> <And> <laughs> he knows it because he works a very long time for me. <laughs> <laughs> да, здесь за кадром сидит uh, помощник Андрей. Да, вадно. Сушеф. Сушеф. Вот и Андрей <laughs> <So, sir. laughs> so, uh, and говорит, что очень важно подходить. Вот он говорит много, много лет назад, когда начал uh, работать в ресторанах, он начал работу с Мишленовского ресторана, и поэтому всю свою жизнь работает в Мишленовских ресторанах. Он думает, как как человек, который работает в Мишленовском ресторане. Поэтому не зря ему, наверное, дали звезду, потому что вот это мышление, он говорит, ты должен делать только лучшее, то, что тебе нравится. Если ты этого не делаешь, ну, значит, типа, ты не с нами. Я пытаюсь сделать красивые канели. Ну, кнельки, говорит, давайте сделаем. В общем, форма тартара может быть любая. Выкладываем лосось вот таким образом. Нужно, чтобы было прилагать. Like, yeah. like. nice. смог... Нет, я не куряю. No, да. How long time? Yeah, бросил пять лет 10, назад. Пять лет назад бросил курить, но я тоже не курю. И Я-то вообще с февраля этого года не бухаю, ни капли. Вообще. Ни капли алкоголя. Многие там тролли пишут, что-то чувак, это. Набуханы. я не бухаю господа я за здоровый образ жизни я конечно не все блюда готовлю мега здоровь, здоровые и использую фритюр да но я же все таки делаю это для разных людей кому-то нравится фритюр кому не нравится значит те смотрят рецепты которые отражают только здоровую какую-то штуку до да. компиляции у меня большинство блюд идут э, по раздельному питанию я не, я не часто использую крупы и картошку вместе с белками. Вы можете это заметить. Ну, иногда использую, потому что это я разнообразную пищу. Так, снимаем. О, пер, перфект. Перфекто. Так, вот эту вот а, шикарную штуку сверху на салат. О май гад! Это очень просто, да, смотрите. Вот... Что значит, so теперь берем сок фенхеля, beautiful. Maybe. подливаем, короче, сок, да, вот этот вот, который немножко сжелированный. И наконец, соус again. из цветков бузины. Это вот как раз э, заправка, которая делается из уксуса бузины. Из цветков бузины уксус делается, а на основе bit. него потом делается заправка. A bit there, a bit here. С маслом там, с оливком, со всеми пирогами. Да, смотрите, на тарелку льет, а на рыбу не льет, и на овощи льет. А теперь, дорогие друзья, самая важная, very famous part of the, our uh, video, hmm. It, it's tasting. Uh, пробование. Пробование – это самая главная часть. Давай. О. Oh. All По мне очень сладко. Но вы знаете, это если говорить про здоровую еду. А, вот теперь кисло. До этого было сладко. Очень хрустящий теперь. Свежий лосось сверху, слегка примаринованный. И самое главное, что вот эти соусы местами прилипают. Хрустящая редиска. Кувера фрешнес. Yes. Очень свежий салат. Очень интересный. Это салат. Он говорит, мы делаем это с морскими гребешками, вот эту всю штуку. Это очень вкусно. Спасибо. Очень Каждый может повторить это дома. Это очень Except просто. 30 минут. 30 минут, и мы это все готово. И то мы бла бла бла бла бла разб разбазаривали. Короче, получилось очень круто все. Я хочу поблагодарить Андрея. Андре, nice to meet you again in Moscow. you, Thank you for nice your that you come to my kitchen no problem my small kitchen маленькую мы здесь вдвоем как поместились да при всем при этом очень классная энергетика и получились ну получилось вообще очень круто замечательно мне понравилось все ставьте лайки подписывайтесь обязательно делитесь этим видео я думаю что мы вместе перевернем мир гастрономии с ног на голову внизу в описании будет ссылка мы дадим обязательно ссылку на инстаграм Андре, на ресторан Андре, вы можете зайти, поглядеть просто, ну реально крутой чувак и, ну, делает интересные вещи. Если вдруг вы будете в Амстердаме, if you come to Amsterdam, welcome to restaurant Андре. We we'll see you there. Thank you. Все, пока. Bye-bye.